смертейный забег ты уверен, что ты выиграешь? да ну, у меня опыт в кс, а в кс был на дефранах ну, будем надеяться потому что это <соединяя> вторая серия смертейного забега и как никто не умел играть в первой серии все проигрывали и как и во второй серии будут все проигрывать ну под пытка не пытка это попытка пойдем Ты где не здесь пойдем. вот погнали вот on the top Погнали. Команда Вот. Ну там а. еще у нас будет пять жизней. Ты, ты знаешь, как играть? Ну да, на, на кнопочке тыкать. И меня должно убить. оп оп оп оп Да у тебя там ускорение есть? Это ковер. Этот. А, ковер. Ускоряться коврик. можешь, чтобы меня догонять. <связь> Ч, нажал? Ты, ты даже на кнопки-то не нажал. Ах ты ж, нажал уже. Побежай, побежай. Так там кнопку ты попустил. Вот тут, тут нет ловушки никакой. Опа. Так. Чё ты что то как-то проигрываешь. Ты где? Да, тут по-другому все работает. Все я понял. У тебя, ускай, ты, ты где? Я куда-то ушел. А так, вот. я здесь. О. Ну, ты меня никогда не заденешь. Оп. Ну, я просто тупо буду так вот проходить, и все. Я минус. минус одна жизнь. Почему ты не умеешь играть? Это все по-другому работает в Майнкрафте. Есть тот клик. В Майнкрафте, О. короче, типа, все тут у нас. Все по-другому. Ну, так можно тоже сказать. Да! Если я сейчас тебе проиграю, а ты первый раз играешь, то еще будет, да? Да, первый раз. Ну ты понял уже, как играть? Да, я понял. А где-то есть. А, я понял. Так все Гушар пропал. Кнопки в Одинарно нажимаются, я понял. Неприятно. Как в кейсе. Вот. А тут вообще нет кнопки, кстати, паркуре. Да это паркур слишком крутой, чтобы на нем были кнопки. Так, чем мы тут делаем? На блюд. Я потому что я сейчас буду очень долго все проходить. Вот. Я паркурист просто тупо от бога, ой. Вот и третья жизнь. Божечки, я, я, я два скриншоты сейчас сделал вот так вот. Ну паркур это не сложно. Э, э, быстро проходим так, чикз, проходим тут огонь, тут огонь. А пофиг на пролом, откуда здесь огонь, я фиг знает, ой. А почему-то там кнопка есть, почему ты на них не нажимаешь? А, там нет кнопок. Оп. -у -у. Если я сейчас проиграю, в первом же раунд где-то, тогда это будет вообще нехорошо. Вот. О! Вот, смотри, что тут можно сделать. Я могу забагаться, я могу карту забагать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. а ты где ты где аллю аллю чему у меня, одна... у меня одна ты где и истин я люблю тебя пам пам пам пам пам пам пам да и Я бан хочу просто тупо так вот пописать, так вот ладно ой, парду пардун з з, -з, -з, -з, -з вот так вот и мика вы убил Yeah. Да, я тебя, так сказать, не почувствовал. Что почувствовал? Не почувствовал. Что? Это было, несложно. Ну, понятно, не, ну понятно, несложно, блин, было. Ну, я сейчас, я сейчас выиграю, если буду играть за это еще. Ну, да, резапуск мапы, если... Welcome. Тоже, DETRAN. Ну, блин, ну почему ты так играешь в если все кнопки пропускаешь? Так, в смысле смысл все кнопки жмякать? Ну, Если так. можно просто взять. Так ты зачем бежишь? Нажимать через раз, на неожиданности. Забыл, как кнопки Зачем нажимать. ты, я-я-я, не знаю. Иди обзывается. Первая жизнь. Как-то аномалия тебя убила. Ну каждая ловушка как бы ну, как-то не так играет все-таки. Думаешь, ну, а -а -а -а. баритом за меня играет? Ну ладно, пофиг. Ну как хочешь, как бы такие играет. Тут, тут сложность. Но ты ловушки, если ты бы меня убил тебя я бы. Я просто тогда разучился игр. тут чтобы еще лучше видеть тут надо использовать коврики, то есть а да что, именно? что именно вот что именно что в смысле что именно вот, вот. о господи квейк про зря поставил ты че серьезно это, это повезение поставил да типа вместе с ковром и у меня блин 180 градусов было пока что стилутами и искажениями че нажал что и уже то бабур да лаки бурда а... бурда ну, ну, вот и вторая жизнь как <годно> как просто... <годно> <годно> вот мне одиннадцать минут осталось я никак не выиграю просто это я уже знаю просто типа десять минут А что за антоха 2, 2 миллиона? Не не, не, не знаю. Ну ладно. Я знаю, кто это. Я тебе потом расскажу. А Поверь. Роман Чайли это вообще один ютубер по GTA. Никнейм. Не, Ну, вот у меня он играл. Я его в дискоср. Не Что? Не Ну, я хочешь вас... вей, хочешь не вей. Нет, че. Бомбом. Да, ты... Вот третья жизнь. Ну, пусть один балл. У меня в итоге... ззр 80 баллов. Да нет! 80, может, да да да да да да да да тут да Гоша. Ты зачем да да да да да да да да да да <с2> это четвертая жизнь. Я любая моя одна, вот просто. Я, могу... я сейчас могу просто так вот, вот так вот сделать вот я так вот поставь. и буду летать. вот. Ну, понятное дело, ты можешь наблюдателя включить, это нечестно. Ну, ладно. Привет, пупсик, привет, пупсик, привет. Питец. Мне это неинтересно. Ладно. Это не интересно. Ладно. Так нечестно. Ладно. Я, я подчестно играю. Ладно, все, я сейчас значит, туда уйду и обратно. Вот я здесь включил Креатив. Я, я, я туда убегаю. Я сдох у меня одна жизнь, но я не пройду, нужно считать, потому что ну. Ну где-то? А ты здесь? Уже здесь. Давай, я, я, я, Что? я, я, я, я, я, я, я, я, эти креативку, да. Спаси, пожалуйста, меня. Пожалуйста, спаси, я, я, я, креативку, да. Спаси, спаси. да ты даже Жек. Ладно, 2 2 2 второй вин, отлично. А у тебя, кстати, сохранилось киевка то нет? Ну-ка, ну-ка, ну -ка, ка нет сохранился. No, нет. Ладно, я пошёл так сколько у тебя там, там у меня тычек за шеф 14 ладно, я буду себе маску новую возьму. Mm, а, так это маска, оказывается, что у тебя на голове датчик ночи, ночной датчик вообще. Glasses. Пакман, типа с и типа... Что за бред? Да а будет. это сколько стоит? 20 штучек, блин. купить Шо, давай третий раунд побе по победный. Давай. А, блин, сейчас опять я буду Хантером, мне так не интересно. Да ты 100% им не будешь сейчас. Ты им два раза будет, такого нет везения. Да? Думаешь? Ну, ну, ну хватит тебе уже быть хантером, если честно. О, добыть да не может, наконец-то. Говорил же, говорил, говорил, а ты что? Удачки. Минус. Минус 1. Лево. Вс, а ты сдох. Ой, ой, ой, ой, не меня не сдох. Ах, ты ж мою нычка воспользовался. Мен, давай. Нажимай. Блин, дома. Не долетел. Здох, не У тебя от ее жизни осталось, ты начал только проходить. Ну, да, потому что они не вточены. Блин, а угол какая-то. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Да ты Блин, даже Блин, ты. Даже пройти не можешь. я понял, почему ты побеждал? Ты. Так. Что ты делал? Ну ты через парту он пролетал на ноутклипе, а я дальше надо перепроходить. А ты еще в года играешь? Что? Вот ты знаешь, что такое геймми отъедашь? играю, да на одиннадцать демонов понятно не дожди из три попытки молодец пока вот ты сейчас ты ты сдох? нет а Но мы еще не знаю эту нычку че как знаем yeah. опа Давай. <смех> Появился. Пять у тебя осталось. Плюс одна. Так тут нет ловушки. Тут нет ловушки. Какую да, кнопку? Так, какую кнопку эта табличка? Тут тоже нету. Тут тоже нету. Тут тоже нету. Это кнопка от той ловушки. Ладно, да все, иди, ловушка из стекла. Скромно, то Да такие на каком на питнаке пытаешься меня поймать? Да! Ты так подъетелку-то сейчас? Все ещ три жизни. У тебя две уже. Моя, ну, моя задача это ибо время тянуть, ибо тебя убить. Но я не буду эту ловушку активировать. Так, заходим. Я не буду, я не буду использовать эту ловушку. Этот пил поставил. Это, это ты, ты от капканов умер? Нет. А, ну там вообще, там что, капканы были, что ли? Я ну да, текстурпак, нужен. текстурпак нужен. Текстурпак нужен. ясно. Что в этих раздатчиков? Да и там ничего нет. Ничего нет, реально. Ты сейчас пилозжра поставишь, да? Не знаю. Нажми на кнопку. Нет. Нажимаю. Ты по ней бьешь. Так, ну сейчас я тогда параллель проведу. В смысле он вышел за пределы нормально нет так можно я не знал то, что он так может Ну давай еще один раунд чтобы тебе доказать что я не выиграл ни разу ты не выиграл ни разу сейчас если я буду этим то я выиграю я тебе просто отвечаю просто отвечаю раз, вот, вот. погнали вот Лодинг ты, Райан. Поинт шоп. Да Датон. Вот пропала. И... И... Оп-оп-оп-оп-оп. Сейчас я выиграю. Проходим раз. Р... Ты где? Ты где?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 Вы куда я его тепнула? Я сейчас выиграю, типа просто. Алло, ты где? Включи микро. Я тут горю. А, Не как? знаю, какой это. Оля, че дамку вырубил? А как ты гоишь? я не знаю ты Куда-то попал, и я не могу отсюда уйти. А, так тут надо запить, сейчас тут Я сейчас уберу десят. Ща, погоди. Я щап иду. Ща, я мне тут туда... ща пойди. ГМ-1. А, тоже креативку? Нет. Так, сейчас, где он, вода, где вода, где вода, сейчас пока я буду разоить. Близер. Как ты меня нашел вообще? Можно открыть креатив, пожалуйста? Нет. финал хочу шоу сделать. Да какое шоу мы тут сто раз еще играть будем? сто раз. Да, покажу, реально, дай креатив. Да нет. Забавно будет, а фейерверк хочу запустить. Нику. Там, типа, если комбинацию фейерверков запустить, то появится сценка, интересно. Я знаю, на, на этой бедствии такой прикол есть. Нет, не хочу. Если пикстеп запустить. Дайте я пожалуйста. Да нет. ну чего? Ну не хочу идти. давай идти, вот и все. У нас тут вот какая-то жопа произошла с картой. Ну да, дай креативу, пожалуйста. Да ты что делай, Не надо. Ну На кнопку нажимаю. А ну, ну, а можешь я в я подлечу к тебе, что не могу подойти, просто спокойно. Я просто Дел... огонь, я огонь убирал. Я говорю, с бесконечность. Можно сейчас посмотреть. Я перестал гореть вот результаты всех игр я не выиграл ни разу ты не выиграл ни разу было потратить а ты выиграла Ра... разве выиграл за да. за не за да. хантера за хантера ты выигрывал а вот за бегущего человека ты не выиграл, понял да вот я не знаю что это работает а сейчас пвп а бартон включить это кто такой ах ты Ш -ш -ш. ты ко мне не подойдешь Атил.